День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и если вы смотрите этот ролик, значит вы интересуетесь Ютубом. Друзья, не упустите возможность вживую пообщаться с очень интересным человеком, а я говорю о Торвельде. 20 января у вас будет возможность встретиться с Торвальдом вживую и задать ему вопросы на вебинаре. Торвальд расскажет вам, как можно набрать более 100 тысяч подписчиков на канал YouTube. Сейчас у Торвальда больше 180 тысяч подписчиков на канале. Значит, друзья, если вам интересно, как развивать свои каналы, доводить их вот до такого уровня и вообще пообщаться с очень интересным человеком, Нажимайте на ссылочку, которая находится в описании данного видео. Вот вы попадете вот на такую вот страничку. Все что от вас требуется это в поле ваш электронный адрес вбить адрес вашей почты, в поле имя вбить ваше имя и нажать на кнопочку получить доступ. Вам на почту придет письмо с подтверждением подписки и 20 числа вы получите на свой почтовый ящик приглашение на этот замечательный интересный вебинар. Не упустите возможность пообщаться с классным, интересным, успешным видеоблогером Торвальдом, больше известным как 40 ТОН. Всем удачи, до свидания.